ваша задача а, поспрашивать у мужчины для чего ему отношения а, что он хочет ближайшие полгода вот прям запишите эти вопросы конечно их нужно не сходу так спрашивать так дорогой давай пойдем что на китирование такой допрос с пристрастием так делать не надо в ходе беседы там о моде о погоде обо всем вы должны задать например там пять главных вопросов первый вопрос Зачем тебе отношения? Второй вопрос. Какие ты видишь перспективы через полгода? Третий вопрос. Какие у тебя отношения были с бывшими? Четвертый вопрос. Раз ты такой весь классный, прекрасный, почему ты один до сих пор? Пятый вопрос. Какие у тебя отношения с мамой? Вот уже из этих вопросов можно сделать вывод, надо ли вам с ним встречаться или нет? Потому что если он скажет, например, «Мои бывшие там сучки, мама моя дура, отношения непонятны для чего мне нужны» вот, и, и так далее, ну какой вам смысл с ним встречаться? Вы потратите просто время впустую, лишний раз разочаруете и расстроитесь. Говорят, что мужчина отпугивает, если сразу писать, Семья или нет? Ну, конечно, не нужно писать в первом сообщении. Семью хочешь или нет со мной? Конечно, это отпугнет. Я думаю, что и вас бы отпугнуло. Представьте, вы зарегистрируетесь на сайте знакомства, мужчина пишет, хочешь семью со мной, а? Ну, я ответственный, достойный мужчина. Ну, конечно, я бы сам испугался, если бы мне такое написали. Yeah. Вы должны спросить вообще об интересах мужчины. Вот. Про семью этот вопрос должен быть задан в контексте каком-то. Ну, например, вы спрашиваете, ну, расскажи, пожалуйста, вот мне интересно, как, как ты жил в семье, там, отношения с мамой, отношения с папой, а ты как видишь семейные отношения, как у тебя было, или может, как-то по-другому? Он говорит, ну, папа у меня бил маму, как бы, мама у меня ходила в синяках, вот, он говорит, ну, мне нравится такой расклад, сценарий такой прекрасный. И он скажет, по-другому хочу, он как бы переосмыслил то, что у него было в прошлом. Поймите, что если мужчина настроен на серьезные отношения, эти темы его не отпугнут, они его наоборот возбудят на вас интересом. Ну, то есть, если вот, вот я хочу себе жену, ну, я буду говорить с женщиной про семью. Мне будет интересно, как она видит нашу семью, какие у нее будут обязанности, какие у меня будут обязанности. Как мы будем планировать совместные цели, где мы будем жить. То есть у меня будут эти вопросы. И на первых свиданиях я буду пытаться это узнать ну, в мягкой такой форме. Ну, конечно, если мужчина не хочет семью, он хочет просто понаслаждаться вашей красотой, вашим телом. Ну, конечно, он скажет, о, не-не-не, не надо про это говорить, давай будем говорить про что-то другое. Да, Он спросит, например, какие у тебя теоретические фантазии, например. Ну, рано про это говорить, на первых свиданиях, по крайней мере.